Свежая форель. Икра свежая из форели. Воронеж. Папина лавка предлагает не только свежую форель, но и свежую икру из форели. Икра форели считается одним из вкуснейших ценных питательных продуктов. По мнению лучших форелеводов в Карелии, икра должна быть приготовлена не позднее трех часов с момента вылова рыбы. В Карелии на форелевом хозяйстве под наш заказ изготавливается икра форели без консервантов. В стремлении сохранить природный вкус и полезность икры, она готовится сразу после вылова рыбы. Используется только соль, слабосоленство без консервантов. Свежие форели, свежий край из форели полезны для здоровья. Нажимайте на кнопку заказать. Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.